Может нам дадут вдвойне. Нет, нам не дали вдвойне. Снова повезло. Нам кидают 80 голды халявных будем играть магом ждем пока выберут колоду талян будет нам мстить и что интересно, какая у тебя разбойница, неужели будет на квестовая, а? Хотя сомневаюсь, на там, на Шаразине, на всякой фигне будет сто пудов. До третьего хода будем страдать. Второй троп пришел, Петрогрих разыграем, но до третьего хода... Сейчас у нас никаких не будет. Да, это квест строго. И ей скорее всего, мы уступим. Давай на преграду пока сделаем. так мы ну ставить сейчас допустим отраженную сущность мне думаю нету смысла потому что он может что сделать он может опять пирата пройдоху выставить и мы получим за три манны пирата пройдоху да а, попробуем так или все-таки поставить нет я думаю не стоит наверное. интересно по крайней мере может не едим ходом О, так петров пришел хорошо У меня Посмотрим, сейчас была ошибка или нет, на третьей манне. В принципе, он сейчас, скорее всего, будет мимикрию играть. Если она у него есть в руке, он будет играть Мимикрию. И нам бы очень хорошо зашел бы сейчас секрет, такой, как, допустим, антимагия. Если мы даже разыграем на четвертый ход антимагию через э, мага. Интересно. ему не терпится это да, так матч закончить досрочно <свы> А антимагия нам не пришла ладно <свы> <Это так>. <свы> <свы> но опять же вот ну я не знаю ага Играть. Не хочет играть на со мной что-то. Не хочет выигрывать. Что же делать, да? Что же делать? Что же делать? Блин, ну опять пройдоху, ну поставит пройдоху, ну чем из этого? Время. С этого у нас ничего не получится угу. ну ладно что делать я понимаю что это глупый ход но другой пока не вижу надеюсь тебе нравится моя вот о чем я и говорил видите о чем я и говорил удар в спину? а потрошение третий да уже про пройдоха но его оставлять на столе по-любому нельзя по-любому его оставлять нельзя так. три. Ну, за три поставим провокацию. Будем играть в темп. Теперь смоляной страж или стражник. Страж или стражник? Ну, конечно, Смоляной страж, я думаю, это будет. В данный момент это лучший, наверное, выход будет. Или вход. Блин, у него был в руке, да, еще видимо, про Идоха. Ладно. Ну, в принципе, это следовало ждать, потому что он так его выставил, там, что не боялся ставить его на столе. Я думаю, стоит что-нибудь с Петроглифа поискать, может ледяная стрела разыграет существо, превращает его в овцу существо он сейчас не будет разыгрывать это 100 пудов нам нужно чистить стол 200 пудов нам нужно чистить стол потому что сейчас сейчас будет он ставить свой квест будет выставлять потому что Ну, блин, учат вот бы идеально было бы, если бы мне допустим антимагия, я поставил магах корентора. Это было бы вообще, что он квест ему снес и все. Ужасное. Не ставит. Почему-то не ставит. Он. он боится секрета. Он боится секрета. Мы будем этим пользоваться. Мы не дадим ему проверить что-то секрет там. Давайте мы сейчас поищем. Так, поискали. Поискали, но не то. Он боится выставлять квест. Он думает антимагия. печально что она нам не зашла чуть-чуть пораньше антимагия я не понял для чего это он сделал ага петроглиф так ну я думаю стоит отраженку ставить теперь стоит наверное. Немножко почистить а стол, прошу, потому что, но вы yes. потому что будет печально, если мы его не зачистим. Покопаем петроглиф. Вот узыманы. Тоже в принципе было бы прикольно. Так. А наверное сейчас будет нам конус холода, более-менее такой самый вариант, чтобы он встанет потихонечку. Сейчас он нам подарит 1.55. 1.55 он нам подарил, хорошо. Так, ну сейчас мы вот так пока заставим. Застанем просто. Теперь поставим. Надо ждать каких-то секретов, я не знаю. Что что нам секреты помогут? Да никак не помогут нам секреты. Да, сейчас еще раз будет заморозка, да, красавчик, через подготовку, потрошение, да, потрошение и лицом будет биться. Прям вообще мы на змеином ничего не решает. Просто уже наносим максимум дамага в лицо. Эту катку нам вытащить может только чудо, если допустим. У нас глыбы нету. Я даже не знаю, чем мы можем выиграть эту катку. Неплохо сыграно. куча карт, которые могут вытащить секрет оттуда, и они ни к нам не приходят. Убрать со стола? Ну, это просто мы оттягиваем неизбежно, ну ладно. Сейчас они начнут приходить нам картать, хотя они нам уже ничего не жак, потому что у нас не можем бесплатно поставить. В принципе, маны много. Одну карту, если даже вытащим, в принципе, можем позволить себе поставить ее. Но ну, мы уже просто не пройдем. Мы через оборону не пройти нам. Ничем не пройти. Интересно. Ну тут все в лицо и Мортой добирает. А вот, да, это игра, в принципе, на везении. Наполовину и замешана. Нам всем или везет, или не везет. Ну, я думаю, достойная игра. Достойно 80 голды. Может, даже сегодня в честь праздника Рагнароса, может, нам дадут в войне. Нет, нам не дали в войне.